Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. Прочитал недавно одну интересную новость в средствах массовой информации, которой хотел бы с вами поделиться и высказать по ней свое мнение и, возможно, даже где-то предупредить и предостеречь. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург раскрыл принцип работы теста, позволяющего определить, действительно ли человек вакцинировался или купил поддельный сертификат. Соответственно, друзья, я уже записывал ролик о том, что поддельный сертификат о прививке несет уголовную ответственность. И говорил уже о том, что в связи с эпидемиологической ситуацией внимание правоохранительных органов, внимание государственных органов к теме прививок, к теме вакцинации будет очень пристальным. И то, что такой тест имеется, я, в принципе, не удивлен. И интересно обратить внимание на два момента. Я вам сейчас процитирую. Мы не находим антитела сказал Александр Гинзбург примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы. То есть, согласно указанному тесту, где-то 80%, как вы можете понять, людей с поддельными сертификатами. То есть, это те люди, которые официально заявили при поступлении в больницу, что они прививались. И интересен следующий момент. По его словам, в центре уже около месяца проводят подобный анализ Кровь пациентов регулярно предоставляют реанимационные отделения То есть вы поняли, да, друзья? Независимо от того, давали люди согласие, не давали Знают ли они о том, что подобные тесты проводятся, не знают Реанимация поставляет материал А я думаю, и больница в том числе тоже, не только реанимационное отделение Соответственно, проводят соответствующую проверку о чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что внимание государства в лице правоохранительных органов, в лице государственных органов к данной теме, к данной проблеме, оно будет только усиливаться. И уже сейчас, если человек приходит на прием к доктору с признаками ОРВИ, он в обязательном порядке, хочет он того, не хочет, но сдает тест на коронавирус. И я думаю, в скором времени вполне может быть такая ситуация, по крайней мере, все к этому идет, что тест на то, что вакцинирован человек или нет, также будет обязательным. То есть хочет человек, не хочет, будет сдавать кровь и будут непосредственно выявлять, вакцинировался он на самом деле или не вакцинировался. В связи с этим, друзья, будьте осторожны. Об ответственности уголовной за различные, скажем так, сертификаты, QR-коды я уже рассказывал потому что тенденция она такая и будет ли это реализовано или только это мои опасения в данном случае никто точно вам сказать не может и возникает соответственно у меня по поводу этой статьи несколько вопросов то есть насколько вообще правомерно у людей которые лежат в больнице брать в принципе делать ли такой анализ ну а самый главный насколько данный тест который разработан соответствующей лаборатории, насколько он действительно правильный, потому что у любого теста в той или иной степени имеется своя погрешность. И в заключении я скажу вам такой момент, что уже идет тенденция, что в том или ином виде государственные органы обращаются в правоохранительные органы, в прокуратуру по факту подделки сертификатов. Как бы не было такой истории, что подобным образом, с помощью подобного теста будут выявлены люди, которые не вакцинировались, хотя заявили, что они вакцинировались, и в дальнейшем, чуть ли не в автоматическом режиме, будет отправлены соответствующие заявления в правоохранительные органы. Соответственно, друзья, будьте внимательны, всем здоровья, до новых встреч.